И всем здарова, ребят! С вами я, Ваняк. И мы с вами продолжаем играть в Sleeping Dogs. Спящих псов. Только где эти спящие псы? Я до сих пор даже, честно говоря, не знаю. Извиняюсь. Придется, видимо, альтентержать очень много раз. Основной сюжетку. Ну да. Социальный центр недоступен, ну потому что ну, я где живу. Продолжим игру. Ага. Вы можете сохранять новую одежду в Гардеробе для быстрого к ней доступа. Так ладно. Эм, Сохраненные костюмы, сохранен внешний вид, сохраненный внешний вид. Ну и надо, надо на на Space на нажать. И так. А... Файл DPSF агент. Так. Блин, негодяй. Жетьма. Тут на назад, на назад, надо. Так, стоп, а мы куда с вами? Не ну, первым делом, наверное, вот сюда вот поедем, хотя. да, да-да-да, первым делом золотую рыбку поедем, потому что ну нам надо как бы доступ транспорту, так, круизер, эм, трудно предлагаю стиль. Бронирон фургон с аэр аэрографией дракона.. Вывезена из Ванкувера, Канада. Гоночная машина с уже маркерами. Ну. Машина громила изряды. Заряжена полицейская машина. Так. Эту выберем. Ладно, выберем. Желаю вам приятного время. Так нет, так, ребят, стоп. Так можно было, как я вчера сделал. Дойти до туда пешком. Ага. Вообще-то. Этот сукин сын, Странный предатель. что то начал догадываться, как мне кажется, он про то, что... Так это ж моя тачка, ага. Так, а стоп, она... Не-не-не-не-не-не, я понял, что надо в клуб Бамбан ехать, Ну. Но... Так. Так, С, э, Настройки, эм не не не не не не не Загрузка. Загрузка игры. Вот, э, Вчерашний, 25-й. Ну, вот, 19.30. 30 Да? Сохранить. Загрузить эту. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Не, надо назад. Надо на паузу. Надо на... Настройки. Настройки игры и управления. Не-не-не-не-не-не-не. Назад на... Раскладка управления. Да. Так, сесть, сесть, сесть, сесть. Брось удары приклад бы себе паркур. Так. В, из укрытия или контрол в... А, блин. А может это управление машины Так. Сесть. Сигнал, двинуться, урон или Стопи. Ну и вс. Видимо, придется опять переназначивать. Ой, извиняюсь. Девушка, извините. Как я могу помочь вам? Can I help you? Или наоборот, я могу помочь вам? <со000> <со000> Нафига я брал машину? Для чего я это делал? Вот это вот не знаю. Тут же можно было добежать просто до этого задания зеленого и вс. Отправляюсь в Бам-Бам-Клуб. Бам-Бам-Клаб. Или наоборот, Клуб Бам-Бам, что ли? бамбана бан бана блин! Или Бан-Бам-Бам. -бам. Так, лучше вот этот вот классик круизер, турну Ладно, вот этот вот лучше, эту тачку возьмем, потому что, ну, Нужно переучиваться опять же. Не на правосторонние, а на левосторонние движения. Чтоб ПДД тут не нарушать особо. Тут можно объезжать. Заполтать вошвало, что пропустил вас в клуб. Бам-бам этот. Эй, девушка, проходи ты, давай давайте из меня. Ты меня впустишь? Чего ты удумал? Сам скажешь ему, чтобы оттянут глаза? простите, сэр. Совсем другое дело, простите, сэр. Ага, пасибочки, пасибонычки. Бам, клуб бам-бам. Винсон, вип-заль, поручи его вип-зоне. Поговорить с вышивала VIP-зоны. Где будет проходить? Женщина! Это хозяйка этого клуба. Это только vip Что там происходит? Это... Де... По своему распоряжению босса, наверняка мы с вами сумеем договориться. У нас хозяев зала надо договариваться. А вот хозяйка зала идет. Ого, черт. Эй, а как вас зовут? Я Тифани. Рада познакомиться. Я вейваюшень. Ты хозяйка зала караоке, да? Можешь провести мне вип-зал? Конечно, сиди за мной. У вас все-таки акцент. Вы из города? Yeah, Briscoe, да, оригинально. Знаешь, я достаточно много времени продал в штат. О, это здорово. Я всегда хотел уехать куда-нибудь. А Бенни? Какой он? Бенни, вы имеете в виду менеджер? Ну да. Он довольно приятный. И всегда следует за тем, что все платили вовремя, Это хорошо. А кто платит ему за... Кому он платит за крышу? Пойдем споем. Ну ладно, Тифани. Давай, вспомни песню. Ладно, ну нам покажет доступ iPhone Go the, the Lai. на гитаре, соло на играет. Самое главное не за пороть эту Ну, нормально, короче, отлично получилось. Отлично, 96%. Как успели, отлично. Ну, ну, ты на самом деле хорош. Слушай, понимаешь, мне тут нравится, но дома я, я почему-то большему. Можешь с вами поговорить, можешь прийти в зал? Да, конечно, там намного лучше. Иди в верхний зал, я подготовлю комнату. Кстати, сейчас идем налево. С вами, ребятки, мы с вами идем сейчас налево и вверх. Пока Вей. Пока, Тифани. Пройдите, Бибзон. У меня тут. Эй, эй, ты кто нахер такой? Эй, Бенни. Эй, Бенни. Да. Тут как-то парется с тобой поговорить. Привет, привет. Чем могу помочь? У меня есть сообщение старому другу вниз Начу. У Винсена. почему это... это. это не самая хорошая идея. Пожалуй, тебе я... лучше уйти. Он хочет, чтобы ты знал, что глаз больше не твоя проблема. Если он будет тебя беспокоить, сообщи Уинстону, я позабочусь об этом лично. Ты все сложил. Убирайся отсюда нафиг. Получается, псинный глаз тут его крыша. Крыша этого парня под иним Бенни. Централизованным <Слыш> да я забыл на какую кнопку играть Ребята, ёл-пал На Джей что ли? вот в, в аквариуму Ты наш большой, иди сюда Я никогда не, не особо сильно любил корейский мусс, поэтому тебя сюда А тебя, здоровяк, куда вы? А, тебя, здоровяк, я просто хочу... Смотрите, куда? Вот к этому вот. Вот сюда вот. И тебя... Тебя тоже я, пожалуй, вот сюда вот. А тебя вот, пожалуй, вот здесь вот уделаем. А тебя, пожалуй, мы эм, где-нибудь вот здесь вот. И тебя тоже... Тебя мы куда-нибудь вот сюда вот... Тебя мы куда-нибудь вот опять же обратно об стол вот. сделаем тебе... Тебя куда-нибудь вот здесь вот выкинем и все противник неинтернизован. Бенни, вылезай отсюда! Я знаю, что ты там, Бенни! Вот этот вот столик ударил бы я его бы, вот этого парксана бы... А, вот точно, тут же есть еще аквариум один! Ты тоже хочешь повторение его судьбы, а? А по а, а что бы тебя ударили? Об стол? Короче Друг! Давай обнимемся, друг, блин. Не Вот в этот аквариум перебейте охрану Бенни внизу. Не, не-не-не, на рыбу мне не, не, не хочется. Э, ну ладно, может быть с рыбы похожу минут. С треской, а она. Не, не, не не не не не Я лучше рыбу выбросил бы на самом-то деле, наверное. Я бы как в Сейнс Роу... взял этот м 2 а -а, да, uma... да блин, да... С КТ, с контрольной точки. Блин, ЖАПС тут контрольной точки. Не всегда тут... Не... Не люблю я эту музыку, но... Ну, вы сами, наверное, знаете, почему, ребят. Потому что, ну, это мост такая подвижная, в общем-то. Ты, наверное, очень устал, друг. Вот сюда вот, иди отдохни. В, в воду. Ой, блин. Ребята, дед, наверное, блять, пришел. Ладно, короче, ребята, извиняюсь. Немножко прервемся. Так, а? Поэтому... Ну. Лучше продолжено. Так, наверное, Enter надо... А, блин. Саном, короче, очень долго будем справляться, ребята. Не понимаю, это скорее спитки и поп, нихуя. Да? Он напал, получается. И опять не на того надрался, нарвался я. Обм. <пах> <пах> <пах> <пах> <пах> <пах> <пах> <пах> that's the Ладно, пойдем вот сюда, вот. <плодисмент> Я бармен, блин. Фига, не на бармен. Теперь так, только с тобой и с тобой. А вас же двое тут осталось у меня, а? Так.